Let's машину то будут ездить, я вообще не понимаю это пиздец нахуй это вообще ужас зайти? ну махуй, ну чё Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. На десяточку попить милицию Нет, не, нет А зачем ты пойдешь в магазин воровать? Да Тогда пизды будешь получать Ну да Вот так тебе милиция сказала А вы из милиции, да? Да, 24 года Понятно Инвалид войны. Здорово Сейчас пойдем поворуем. А? Пойдем поворуем сейчас. Поворуй, блять, поебало получится. Okay. Давай, давай, давай, давай. Жю, жу, жу, жу, жу, жу, жу, жу, жу, жу, жу, жу, жу, чтобы жу, жу, жу, жу, жу, я да, снимаю. У них тапочка, Ютуб, Только в России так можно, блядь. Крышу, крышу. крышу крыть зимой. Когда метр снега. Пошли. Это в Липецке, да? Давай давай, давай, приранимся! Ха-ха-ха-ха! Да. Короче, вот это наша стоянка, нахуй, бипекерская, бля. Вот мы ходим по приворам, да. Это уже оттайло. Вон там только антенна торчит, бля. Можно на крышу наступить, прыгать, как Марио, нахуй здесь, бля. Вот она эта. А? Это люксовая. Давай, Йотка, пойдем. Вон еще одна крыша. Служебная машина наша стоит. И вон там, вот где ничего не видно, там тоже машины стоят. Вот это служебка наша. <свот> <свот> Вообще труба, да? <свот> Смотри, с здесь стоят, даже никто не валяется, Зачем где лавки? Это не этого, брат, ёпка? -то, то пацаны? А? Что <свот> в пакете? А? Что в пакете? Ничего Как ничего? Где ну, попался, ёпка? в мусор. Пойдем. Почему? В смысле что? Ну, в смысле положите. что в пакете? Ничего. ничего? Что ничего? А что это? А что дышит и япчеслиние это? Э! Ну и твоим пацанам вот и все? Ну да, что вы такие тетаки то? Ну, вот подумай, друзья, вот, какие по у тебя друзья? Ну и что у тебя бензин пакет еб, че, дышать, и пчел, стоит дышите выросли совсем нахуй. Что ты, знаешь, брось пакет, ты еб для приличия нахуй. Вода, блядь, маленькая. Че, пойдем в улицу? Пожалуйста, не что, надо, пожалуйста? я больше не буду. Галант, да ты пердабол. Пожалуйста! Ну, смотри, твои друзья угорают! Я вам правда, правду, я больше не буду! Прямо да, прям слово, пацана даю! Слово пацана? Да! А если увидим еще раз, то что? Все тогда! Что все тогда? Ходите, мои друзья! А ты ну, смотри, твои друзья взяли и убежали эти с пакетами! Ну, давай, смотри, еще раз получишь, понял? Хорошо! Бабушка пишет, блин, ты да манит давай объезжай блядь, давай, давай. Да ну, да просто что?